Хей-оу! Hey, Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба-гейм, продолжаем прохождение игры Ноосфера. No Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чаёк, тогда мы начинаем. Так, итак, в прошлой части мы остановились на том моменте, где нас Медуз Гаргона все-таки достала, вторая наша личность, которая с нами в нашем теле сейчас существует. Я так и не разобрался, как ее нам нужно обойти, обыграть. Но здесь есть варик вернуться снова к сознанку, чтобы разобраться в той ситуации, которая не была разобрана нами. То есть нас, как мнимых щенков, с вами бросили в эти ну, дебри! Дебри! в которых э, знает, что происходит, лишь один разработчик этой игры. И нам теперь, нам теперь, мне и вам с вами, вам, мне и вам с вами. Понял? Вопросы есть. И нам с вами нужно будет разобраться. Сейчас я не буду их валить. Вот она, появилась здесь эта, а вот та самая, вот она, вот она, понимаешь? Вот она, Бабина, а? Вот она, девка-то какая, девка за рулем-то, вот Находится где она? Где? Вот здесь. Вот здесь она. Вот она. Бан. Бач. Бач. Так, к ней бежать резона нет никакого. Соответственно, от нее мы пытаемся убежать, но здесь закрывается очко. Очко здесь закрылось. Сюда мы не можем. Здесь какая-то... Опа! А вот так и надо было сразу сделать, и прошел бы я... Чикамбамба, бля, блямбамба, балдамба. Ничего страшного. Ничего страшного. Здесь нам нужно топором разбить вот это вот желатиновое что-то. И. Как говорится, и проникнуть. Встань, дурак, беги, встань и беги. Встань и беги, на твоем пути нет никаких преград. Мы с тобой. Управляем этим сознанием. Не она, запомни это. Да. Что за вода? Понятно. а Юпи течет. Юпи. Так, здесь мы снова разбили нечто. А бабы на горизонте пока нет. Ой, я не туда посмотрела она за нами бледет. Бредет за нами, бредит, бредит и бредет за нами. Шипы, на которые не стоит наступать нам, потому что, ну, по понятным на то причинам. Смотри, здесь оббегаем все шипы. Забегаем за угол и вот что это за кишка? Почему там анусный сфинктер, вот этот весь вот анусный спиртер? Как тебе такое? Он сжимается. Почему? Не знаю, но мы разберемся. будет отстойно, если мне нужно было проделать весь этот путь и в сознании запомнить что-нибудь. Опа, пробельчик. Ну сюда там бом бомжиха это не полезет, да точно говорю. Змея, змея тула Как бы фантазия разработчики не хват... фантазии разработчики не хватило на то. А теперь? А, вот вижу теперь. Know, я не знаю, что that's... это за хрень, но я чувствую глубокую ненависть и ревность. Так, интересно, что же? Это мне надо разбить? Не надо, не надо, оно не разбивается. Я продолжу убегать, надеюсь, что за мной нету этой ведьмы. А бежим мы дальше, а бежим мы дальше. А изучаем, тут теперь налево чи направо, давай направо. Краткий, краткий факт. Да, но учеными доказано, что 70% людей при беге в неизвестном направлении выбирают э, левый туннель из двух. Либо левый, либо правый. они вызывают левый. А вот и бомжиха нарисовалась. Сячешь о чем я? Теперь... Ой-ой-ой. Присесть. Присесть. А для чего присесть? Чтоб, типа, она меня не заметила? Я, я скрылся. S, чтобы присесть. да-да-да-да, hey. понял. Ты фонарик хоть потушил, ты дурачок, дурачина, дурачин, дура, дуралей. Потуши. Как так? Понятно. Она вообще глупая или как? Ну вот она смотрит на меня, я стою, э, сижу, она посмотрела налево. Она долго смотрит налево. Кстати, сейчас вот этим воспользуемся. Она долго смотрит налево. Направо она смотрит совсем недолго. И ловит меня вот прям здесь. Так, вот банджик снова появляется в середине комнаты. Смотрит направо. Мы дождемся, пока она будет смотреть налево. Сейчас она смотрит прямо, как это заведено. Так, мы пробегаем вот сюда, как я понял. Сейчас она будет смотреть вправо о oh, о отвернись Отвернись Так, налево она сейчас будет смотреть Соответственно, а мы слева с вами Ой, ой Случайно, мисклик мисклик. И вот я уже Пробежал, почти Почти прошел То есть мне нужно бежать вот туда? Там есть проход или нет? Так, она смотрит прямо на меня Удивительно, как она красива Да как же она зла, как она красива как же она зла, как она красива, как же она зла. Обманул дурочку, все, дурочка пройдена, изи. Дальше проходим по, по туннелям этим темным. Не знаю, насколько там все видно вам, но здесь очень темно. А, вот как раз таки туннель нарисовался. А, сфинктер закрылся, сжался. Знаешь, как, как будто вот, как бы как, как, как ты очень вот, например, сильно какать хочешь, но не можешь в этот момент себе позволить такую роскошь, да? И ты такой, типа, булочки сжимаешь, вот как бы вот там туннельчик то же самое. Я как какашка. Играю за какашку. Симулятор какашки э, в... Но... Как она называется игра-то? Ноосфера. Ноосфера. А, ноосфера. Опа, я упал. В туннеле, что удивительно. Вах-вах-вах-вах-вах! <тит> <бы. тит> Вах-вах-вах-вах! Ну да, понял. Озвучка серьезная на уровне. Как бы не говорю, что я бы сделал лучше, но... <тит> Уж простите, конечно, это не серьезно. Так, ага. Интересно. Интересно. Тут ничего не понятно. но как бы, что поделать? Я чувствую... Чувствую, что все глубже, проникаю в суть. <толкнула> ну давай так и проникнем тогда целиком, полностью. Смотри, глазки есть, как бы все. Так, топор есть у меня? У меня нет топора? Вы что, издеваетесь? Где, где, где топор-то тогда? А, топор. Нашел топор, как бы интересно, да? Вот он выпал вот так. Так, я разбил а, вот эту слизь. Здесь что у нас есть? Рассказывайте, что здесь выступы всякие Интересно, все вот это вот Ой-ой-ой, глаза какие-то Так, шматок кукурузный летающий а, Но ну я сейчас чисто на удачу Попробую пробежать Чи Чисто на удачу На меня ничего не летит? Изи Какие-то бомбы Опа Изи, легчайше, смотри Смотри, как прохожу спидран Засчитана за спидран? В рекорды ги на сапогу. Понятно. Вот этих листов я даже трогать не буду. Они мне не нужны. А сюда вот я пройду. Опа, прыжок. Отлично. А дальше что? А дальше что? Я вообще правильно сделал, что сюда прыгнул? Не, прикинь, физики нет. Можно. Можно, кайф. Так, раз, двоих уничтожил. Уже троих, четверых, пятерых. Е... Вот это я ожидай! Жидай просто шо, ну нахер. Да ты шо? Проникаю в дырочки, пацаны. Проникая, профессионально проникаю в дырочки. Такое, да? А, итак, смотрим, здесь еще один маятник Фуко машет. Та-та-та-там, мы в какое-то идем о, царствие, господня. Опа, смотри. Ты что, с десятиэтажки упал, что ли? Тут как раз таки она и стоит. Десятиэтажка. а может быть, может быть поменьше. Я, я этажи, я считать точно не буду, я не, настолько дебил. А, извините, да, извините. Так, смотрим, какие-то избиения происходят в игре. А, не понимаю, почему. Но мне эти флешки... Пока не понимаю. В, в скором времени нам объяснят, что к чему. Сохранение. Отлично, значит, сейчас что-то либо будет, либо ничего не будет, и мне нужно следовать дальше. А, до следующего сохранения. Так, здесь что-то лежит. Журнал. Каждый раз, когда я умираю, я выхожу из системы, иначе это невозможно по моей собственной воле. Как будто я не хозяин собственного сознания. Почему я чувствую, что я всего лишь тень, и мое существование исчезает? Это из-за той женщины? Ее зовут Мария. Имя звучит очень знакомо. Очень знакомо. Имя Мария. Потому что... Ну, Маша, Машка, Маха, Маха, Маха, МХС, МХС, Маха. Ну, как, как, незнакомый имя-то звон... Конечно, ну что, в жизни каждого человека есть Маха, ну что? Но, но такой Махи, как у меня, нет ни у кого. Вы уж простите, конечно, да, уж мои, мои вродненькие. Угу. А, что мы здесь видим? Здесь есть площадка, здесь есть какой-то мосток. А куда же ведет он? Я вот, как всегда, иду по неочевидным местам. А, что? Что? Что происходит? Сердце. Вижу сердцевину, сердце, сердечко. А, кто-то там сидит. Там кто-то сидит. Я буду кромсать. Сто процентов что-то получится из этого. Смотри, потекло. Потекла, Юшка. Все, добился сока. Довел женщину до сока. Оу. Вот ты где? Вот ты где? Вот ты где. Да ты шо, смотри, какие булки там. Пожалуйста, я не хотел. Пожалуйста, прости меня. А, меня уже состалко Дерьмо. Так, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Смотри. Ну мы, я так понимаю, за ней и будем следовать, да? Пойдем впробежим в этот тоннелик. Нашел ее, полученное достижение. Нашел ее. Нашел ее, достижение получено, отлично, что, что сказать, ну что сказать, ну что сказать Устроены, так, люди, так, отправляемся дальше без всякой дури и сквернословия, без брани а, Отправляемся, смотрим, что тут у нас есть У нас есть решетка, а, можем протиснуться сквозь недостающие балки Переключатель, а, что это значит? У меня висит... Переключатель. А Меня сейчас убивает что-то или что? Подожди. Мне не дают пройти какой-то... Что за... Ой, возвращаюсь обратно. А, переключатель. Переключатель чего? Всего хорошего? Чи-чего? Вот это что такое? Это не переключатель, нет. Это что такое? Трубы. Тут же мне ничего не видно. Чтобы вы понимали, мне... А, нужно не по свету, а по темноте бродить. Понял. Обегаем а по темным участкам. И тогда у нас с вами все будет хорошо. Все, прошли. Головоломка решена. Не такая уж она и сложная была. Стоило всего лишь испытать удачу. А, мне повезло, что со своей удачей я вообще... Я найду тебя и убью. А что, кто это? Кто это? Чем ты. Че он, он ее убить-то хочет? Так, я найду тебя и убью. Ну, мне туда нельзя идти. Я ненавижу себя! Почему это происходит со мной? Почему я не могу вести нормальную жизнь, как все? Я не понимаю, чьи эти мысли и чувства. Но я точно знаю, что они не мои. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. Еще, ещ. Еще, а с этого может быть боку? Да, вот здесь мы могли пройти. Идеально. Как бы тупо не звучало, но... Здесь нужно все делать неочевидное. Неочевидное. Так, не фоткать. Не фоткать. Открываем дверь, где нужно не фоткать. Соответственно, вещи, с которыми я взаимодействую сознательно, появятся в моем подсознании. Это то же самое, что и мечты. Да, я это знаю. Я это знаю, здесь где-то должен быть фотоаппарат Ты сказал, что нет никого Кого ты любишь помимо меня, но ты солгал У меня есть фотографии, которые свидетельствуют, что вы вдвоем Вместе Не обвиняйте меня в том, что я нанял кого-то, кто будет следить за вами Так, фотокарточка Так, что ж а, Не фоткать, не фоткать, я понял а, Фотоаппарата у меня с собой нет аппарат у меня с собой нет а -а -а. скажи ческази вот тут а смотри-ка что тут камера пойдем-ка вот камеры и камеры мы попробуем сфоткать может быть там что-то и получится опа опа правой кнопкой мыши нажали сфоткали и же Со всех ракурсов на фотку, ну на всякий случай, мало ли, знаешь, как бы как оно бывает обычно. Ага. Mm -hmm. Я правильно делаю вообще или что это такое происходит? Ну ладно, не суть важна. А, здесь, скорее всего, я не смогу пройти... Оу, май гад. Там какая-то страшилка на экране, сатра. Бычок. Один, два. Это что такое? Мне это как разгадать? Один. Телевизор какой-то. Тут еще что-то? Ну, давай используем. Нужен пульт дистанционного управления. А пульт дистанционного управления у меня такого пока нет. Но я его найду. Не знаю где, не знаю как, не знаю сколько сил мне потребуется на это. Но я уверен, что я его найду. Так, есть... Что это? Нужен код доступа, чтобы открыть дверь. Вашу мать... та та та та та та та та А как мне... У меня нету даже такого. Так, кода доступа... Подожди... А-Ф-П. а ф -п. а ф, а -ф Я видел цифры А... Ой, буквы АФП видел. Почему я здесь застреваю? Неочевидно. А, прикинь, прикинь, Не очевидно, не очевидно это было. А, клапан. Подожди, вот этот закроем. Да-да-да, та -та там, да-да-да, та да-да. -та та -та Теперь ничего не видно вообще. Мы идем дальше, там, я так понимаю, здесь мы должны закрыть клапан. Подожди. О, обошел. А, должны закрыть клапан. Вот, твою мать! Дистанционное управление. Пульт. Йоу! Взял пульт. Нашел. Да, да. Нашел. Не так-то все легко, как казалось. Клапан закрыл. Так, на карачках. Прошел. Закрыл клапан. По Шурику, пацаны. Ну, серьезно. Без проблем. Без всяких... А, без созираний, озарений. А, без... Без чего? Без презрения совести? Подожди, я зап запутался. Так, нет. Вот, проходик нашел. Это типа вместо фонаря или что? Так. Так, проходим. Тихо, не цепляемся. Не цепляемся за слова. Просто выходим отсюда. А, здесь что? Здесь перестал дуть с с с фиолетовый свет. Использовать. А, а, а. А, а, это первый канал, второй канал. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Тут ничего нет. А кто-то подскажет? А, вот, подожди. Отлично. Здесь пока еще ничего не доступно. Соответственно, мы можем попробовать выбежать обратно в, тот, в ту комнату, там, где дверь была опылена всем этим говном, и мы не могли туда пройти. Так, сейчас мы откроем эту дверь. Вот это. Может быть, здесь что-нибудь донайдем. Да Смотри, тут есть игрушки, старые мешки. А зачем я сюда пришел? Зачем мне здесь открылась дорога? дорога Тут никто не хочет сообщить. А, смог, прикинь. Тут есть маленькая дверца. 90. А что такое 90? Это что такое? Твою мать! Твою мать! У меня мурашки пошли по коже. Ну почему то блин? Ну вот так, блин, почему вот так, блин? Так это игровая комната, короче. Ну, что-то мне тут не нравится в вот этой игровой комнате. А, а. Так, А, это 90. Б. А, это 90. G, Лоси. Что-то там скажи. А, это 90. Это F. Здесь ничего нету. Так. А это девяносто, Б, А это девяносто, Б, Использовать пульт. Где пульт? Сюда. Так, сюда. Твою мать, смотри, на кровати лежит номер шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре, девяносто, шестьдесят четыре. Пацаны, бля, я вручную подобрал пароль. АФБ это название комнат, номера комнат, цифры комнат, это цифры комнат. А это 90, Ф это 64, Б это 35. Вручную подобрал, потому что не понял, как проходить ту головоломку, которая была там. А, двери открыты, главное, что двери открыты. Все, задание выполнено, цель достигнута. Цель достигнута, ребят, поэтому что, а, надеюсь, автосохранение уже прошло. Вам хочу сказать огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале Йоба Гейм, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! -у! I need to